Вот у тебя нащупывается, вот это L5, да? Он практически вровень с вот этими ямочками, которые мы щупаем в ямочки, да? Так, это ага. это вот кость. Он практически с ними вровень. Слава, прощупывается, но зато щупается вот этот позвонок L4, получается, У ага. да? На него осел вот этот позвонок L3, так, вниз осел на него и раз и растянул его вот сюда. Вот, сюда поверх, вот, вот ага. получается. Ну, здесь скелет не вращается. Ну, вот так вот получается вот этот бок вот этот. Соответственно, укоротилась связка вот эта пояснично подзвучную. И вот тут вот он сустав. Этот сустав, он сам по себе болит. Сюда вот мы тыкали иголки, соответственно. Это фасетка, да? Да, это фасетка. Сюда, сюда, сюда вот иглы. Потом вытягивали, да, и пробивал его сюда. Ну, поскольку был удар прямо в косточку, да, вот он сейчас болит. Над просто болит. Далее, третий позвонок. Вот он. Вот его душки, они очень большие и поскольку он осел, вот так осел, да, то у него, получается, вот эти душки, они выпирают чуть назад, боковые, да, поперечные. И вот тут мы его под ребром как раз и щупаем, эту душку, вот она. Это вот где мы думали, что это почка, да? Да, где похоже, что это почка. Это, скорее всего, вот его душка слишком большая. То есть она тоже у нас повернута вот так вот, да? Да, получается вот так, третья повернута. Это вот про методом пальпации мы выяснили по спине. То есть, возможно, ушел вот этот вот глубоко, из-за этого он не прощупывается. То есть он вперед съехал. Да, да, этот съехал вперед, и поэтому здесь все грыжа. Да, он съехал вперед. Грыжа, и... по-моему, миллиметров 6,8. Да, да. да. И, а здесь вот тоже э, фаседную Да, вот, да, вот тоже да, фаседную вот. вот то есть он съехал, и, соответственно, тоже он здесь пережимает, скажем Да, всего. вот тут пережимает, поэтому вот тут... И, и вот когда вот тут... я выгибаюсь, получается, вот сюда вот. Да. Да, да, да. То есть, то есть, возможно, его и зажимаю я тем самым. Да, да, да. Когда ты гнешься назад, получается, да, вот так. Да, эксензию, да, да. Ты... Я его вот как раз. Таки... Ты его зажимаешь, да. Это вот называется mm. артрит, вот они там скручиваются. Все. На рентгене тут будут скорее всего белые такие полосы, много кальция там будет. Mm. Щели, щели меньше. Понял. А когда я подка... по... подворачиваю, получается, крестец, то здесь э, ну, освобождается, да, да, да, я могу да, уже. Да, освобождаешь. Да, да, получается, вот поворачиваюсь вперед. Освобождается. Mm -hmm. И вот этот нижний уголок, вот этот вот. То есть мы щупаем по верхним косточкам, да? Так. И по нижним косточкам, вот эти щупал, да. Вот эта часть опущена вниз, получается. Ага. Правая. То есть, ну, смотри, опущена по провороту вот такой вот? Да, да, это как Ага. А это ниже, чем вот это, получается. Да? да, да, получается ниже. Это получается выше и еще больше зажимает этот, этот сустав. А, -а, -а все, понял. Да, да, да. Ну то есть.